Многие горожане работают нянечками, репетиторами, фрилансерами, ну, например, в дизайне и программировании, тем самым являясь самозанятыми с юридической точки зрения. А если они получают доход, пусть даже порой и небольшой, то, очевидно, должны платить налоги. О том, как это правильно делать, мы поговорим сегодня с юристом Еленой Пеоктистовой. Здравствуйте, Елена. Елена, Здравствуйте. Доброе, утро. доброе утро. А вот как закон определяет этот термин «самозанятый» и вообще есть ли в законе такой термин? Ну, вообще закон, который вводится, вступает в силу с 1 января следующего года. Он уже утвержден и был подписан президентом вот, буквально на этой неделе, 27 числа. И он определяет, что самозанятым гражданином является физическое лицо, имеющее статус Индивидуального предпринимателя или нет при этом очень важно не должно иметь э, наемных работников и его доход должен составлять не более 2 миллионов 400 в год то есть это примерно 200 тысяч в месяц э, за счет э, вот той самой деятельности вместе с тем э, услуги, которые оказывают эти люди, они не должны заниматься посредническими продажей товаров. То есть это не может быть какой-то интернет-магазин или еще что-то. Если это мама в декрете, которая делает какие-то поделки, там, занимается вышивкой, докупажем или еще чем-то, то, то она будет... Ну да, вдруг. То она будет признана самозанятой. А если, например, такая же мама сидит, покупает товары, не знаю, в Китае и перепродает, то уже нет. Это уже другой... То есть, по сути, получается, Самый занятый — это человек, который э, что-то сам производит, делает своими руками, либо с помощью каких-то своих умений. В том числе, потому что под самозанятых также попадают люди, у которых есть квартиры и которых сдают в аренду. Серьезно? Ага, а я-то как раз думал, что это э, схожая категория, а, но другое что-то. Дали возможность, да. Причем этот эксперимент же не на всей территории России вводится, так, а он вводится только в четырех областях. Московская, ну вообще Московская область, город федерального значения Москва, Республика Татарстан и Калужская область. А, то есть на наших регионов, Петербурга, Ленинградской? Но и тем не менее, если человек получает ну, 200 тысяч в месяц, зарабатывает или меньше, он все равно и должен платить налоги? А, По какой да. схеме делает это самозанятый, самозанятый. человек, да. да, и как он должен заяви заявиться о своей Во занятии. Вообще эта идея как раз государством была введена именно для того, чтобы вывести из теневого сектора экономики большинство людей, которые зарабатывают и не платят налоги. Что, что было сделано? Упрощенная система, так скажем. Необходимо скачать мобильное приложение «Мой, мой налог» и привязать туда банковскую карту и с, каждый месяц оплачивать с поступлений денежные средства. Если вы работаете с физическими лицами, то вы платите 4%, если с юридическими, то 6%. Вместе с тем есть же и плюсы у этой системы. И одним из плюсов является то, что вы имеете право один раз в жизни, пока вы являетесь самозанятым, получить налоговый вычет. Ну, этот налоговый вычет отличается от тех, которые мы привыкли получать там, а, при покупке Градиали, квартиры, оплаты да, там, учебы. учебы. Этот вычет фиксированный, он составляет 10 тысяч рублей. И пока человек, э, ну, скажем так, получает доход на свою карту, э, ему налоговая будет говорить, дорогой самозанятый гражданин, 3% пожалуйста оплати, а вот 1% это твой налоговый вычет, ты можешь его не оплачивать. Ну вот Елена, э, а если человек не хочет э, за Своей самозанятости. Как государство да, будет выявлять да, в налоговую инвестицию. Да, и это... как, какими санкциями это может окончить. Это один из таких, знаете, самых обсуждаемых вопросов, как же выявлять. Дело в том, что государство сейчас старается минимизировать наличные расчеты и перевести всех в безнал максимально. Периодически налоговые органы проводят проверки, а в данном случае предполагается, что банки будут информировать фискальные органы о том, что вот гражданин получает регулярное денежное средство и вроде как нигде не трудоустроен, И налоговые органы будут уже штрафовать этих людей, устанавливать вначале штрафы, а потом говорят о том, что и могут прям до 100% этот доход забрать. Изъять. Изъять, да. Вместе с тем, это пока еще ведется обсуждение и споры. Действительно это будет так, или просто это будет предъявляться штрафы несколько систем, там несколько ступеней. И как это будет выглядеть, как раз таки и покажет этот самый эксперимент. Который начался... 1 января, Совершенно за которым верно. мы, петербуржцы, жители, Будем Индасп... наблюдать. Да, со да. стороны пока что. Пока да. со стороны, но, но большое, я думаю, вам. что в скором времени это придет во, во все регионы. Спасибо вам большое, что разъяснили новый закон и вообще термин «самозанятка».